А у меня там мина стоит. Уйди, уйди, уйди. Да, да, <связи> <связи> <связи> Еще что-то... Закрат. последний мед за ящиком стоит слева слева за ящиком прям И Вы сдеваетесь. Что они творят? И противника разбитер. Держись, я по макаре. Не опереть. Команда противника разбитер. Бойцы противника убиты. мы победили. Хера 10 тысяч. Вот примерно таким образом Морсис превратился в золотой, только посмотрите на его прицел. Это охеренная награда за первую лигу, я вам скажу. Далась она мне очень сложно, в основном из-за читеров, потому что переходя в третью лигу, я сразу же на них попадал, и это было не один, это было несколько раз за сезон, а вы представляете, как это порой непросто подняться даже в третью лигу, но в конце они все-таки отступили, и мне повезло. Я уверен, вы тоже заметили, что у меня теперь новый клан, вся информация по набору конечно по ссылочке в описании. Клан фармим я уже давным-давно распустил, долгое время сидел там один. Просто